третье всем! Я сейчас нахожусь в процессе подготовки лекции по современному буддизму. Не только буддизму, я буду осматривать все религии Японии. Но я столкнулась с одной интересной штукой. Дело в том, что в какой-то момент я уперлась в то, как людям до этого, тем, которые меня будут слушать, объясняли, историю религии, я поняла, что, скорее всего, ее объясняли, как ее обычно объясняют. Объясняют ее, на мой взгляд, не совсем правильно. Дело в том, что очень часто, когда речь идет именно об истории буддизма в Японии, его подают как такую эволюционную теорию. Как это выглядит? Что вот у нас изначально был эзотерический буддизм, причем Иногда упоминают школу нары, иногда их даже не упоминают. Вот сначала был такой сложный эзотерический буддизм с такими ритуалами, в которых вообще не разобраться. Он был только для аристократов, а все остальные ничего не понимали. Потом у нас приходит буддизм чистой земли, говорят, да всего этого не надо, надо просто верить в Амиду. И все уже начинают верить в Амиду, и все становится хорошо, буддизм распространяется. А потом у нас приходит дзен, в основном почему-то в лице Догена, который на все это смотрит и говорит: Не надо, всего этого не надо, надо просто сидеть и смотреть в стену. И тогда уже самураи, которые, видимо, до этого не хватало мозгов разобраться, говорят: А, ну, ну ладно, смотреть в стену это и мы можем. В эту схему вообще никак не укладывается, кстати сказать, Ничерен. И его обычно позиционируют как такого маргинала, который пришел, на всех наорал, получил по шапке, хотели казнить, не получилось. Ну а что с ним дальше стало, никто не знает. Стоит ли говорить, что это абсолютно неправильно? Но я понимаю, почему так происходит. Я очень хорошо это понимаю. Потому что, да, действительно, если смотреть с линейной перспективы, то так оно и происходило. Сначала появился эзотерический буддизм, потом... Откуда-то появился буддизм чистой земли, потом откуда-то появился дзен. И да, это вроде как выглядит как эволюция. Проблема в том, что если мы подаем это именно как эволюцию, и получается, что у нас каждый из действующих лиц выходит, исполняет свой номер и потом уходит со сцены, кланяется, уходит со сцены, то очень трудно разобраться в том, что же реально происходит в историю японского буддизма. И не только буддизма. Японская история, история Японии очень сильно связана с религией, и иногда становится непонятно, как, почему, откуда, как. Я предлагаю, и я сама стараюсь, в общем-то, я пока не совсем представляю, как это правильно все скомпоновать, но я буду стараться. Преподавать это все-таки истор... не как историю эволюции, а как историю взлетов и падений, взаимодействия школ, реформации внутри школ. Чтобы было понятно, что после того, как у нас появляется какая-то новая форма буддизма, все остальные, которые были до этого, не останавливаются развитие, ни в коем случае не исчезают со сцены. Они продолжают действовать. Если мы это видим... Таким образом, то многое становится понятно. Например, у нас часто Щенгон э, подается как э, такая чисто эзотерическая элитарная школа, э, которую понимали только аристократы, ей же и занимались только аристократы. Но тогда непонятно, каким образом так получилось, что Щенгон у нас прекрасно пошел в народ. А он пошел. Те самые суперсложные эзотерические ритуалы, ими пользовались практически все свои населения. Кобудайщи, основатель Чингон, это народный герой, считай, по всей Японии. Да, хуже всего, наверное, обстоит дело с Тендай, которую обычно засовывают в эзотерические школы, потому что она вот на этой... Эволюционной линии как раз подпадает под время, когда у нас царил эзотерический буддизм. Но это не эзотерическая школа. Да, в ней очень сильна эзотерическая, своя собственная эзотерическая практика. Это да. Но откуда она вообще берется? Она берется от того, что Тандай ⁇ это такое, такая школа интеллектуалов и философов, которые занимались практически всем, разбирались во всех интересных практиках, которые были. И если рассматривать ее именно так, то, опять же, решается еще одна загадка. У нас подавляющее большинство создателей новых школ почему-то выходят из стендай. И опять же, я наблюдала, как это подается примерно так что человек был в эзотерической школе, потом ему все это надоело, и он придумал что-то новое. Но нет, это не так. У нас все существовало изначально в тендай, все эти новые концепции. У нас ничерен основывается на лотосовой сутре, но Отасовая сутра – это базис... Самой школы Тендай. Ничерен именно оттуда эту концепцию взял, изначально ее развивал именно как продолжение традиции Тендай. У нас чистая земля это изначально вся эта концепция разрабатывалась именно в школе Тендай. У нас э, Задзен изначально практиковался в школе Тендай. Нет, эти люди не уставали от эзотерических практик, они выдумывали что-то новое. Они просто отпочковывались от основной традиции, чтобы делать упор на том, что их лично больше всего перво. И да, тогда, наверное, и с дзеном-то проще, если мы рассматриваем это не так, что вот они решили смотреть в стену и до сих пор смотрят, а если повернуть это так, что... В общем-то, после того, как они стали смотреть в стену, они еще чего-то там думали, разрабатывали. И в результате, например, если вы приходите в любой э, дзен-храм, будь это ринза еще, будь это сото еще, вы увидите в том числе почитаемые статуи бадхисатов. То есть не только в стену смотрят. Ну и, наконец. Если мы рассматриваем Ничерена как маргинала, то становится непонятно, как ему удалось создать настолько крепкое народное движение. Поэтому да, я считаю, что нужно смотреть не только нужно, во-первых, рассматривать концепцию каждой школы не только в тот момент, когда она еще была самой-самой новенькой, но и потом, когда она уже стала более-менее старенькой и привычной, потому что в ней происходили какие-то процессы, что-то менялось. Ну и, наконец, действительно, рассматривать концепции стоит в их прогрессии, внутри школы чтобы понять, куда оно все шло и как оно пришло к современному, ну, скажем, к тому современному варианту, который у нас есть. И опять же, мне очень не нравится, когда вот этот... Вот эти изменения рассматривают как некое падение, что типа вот сначала они были такие чистые, такие незамутненные, практиковали то-то, а потом стали постепенно спадать в какое-то там стяжательство и так далее. Не совсем. Люди, понятное дело, развивали свою концепцию, смотрели, что интересует тех, на кого они рассчитывают, вносили какие-то изменения, заимствовали что-то из других школ. И в этом нет ничего ни странного, ни неправильного. Это как раз наоборот абсолютно правильно. Именно так и существуют религии. Об этом нужно, рассматр... Об этом нужно рассказывать. Именно так, на мой взгляд, это нужно рассматривать. Ну что ж, мне бы хотелось услышать ваше мнение. Может быть, кто-нибудь с этим сталкивался? Кто-нибудь, например, когда-то изучал школу японского буддизма так, а потом выяснилось, что все совсем по-другому? Интересно, конечно, услышать и про другие страны, потому что я, например, не очень хорошо разбираюсь в тибетском буддизме. Интересно было бы узнать, как там все это происходит. Так что комментируйте, пожалуйста. Ну что ж, пока-пока.